Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа. Позвольте мне поприветствовать всех вас в Петербурге. Вы представляете здесь многонациональный и многогранный мир российской диаспоры. Представляете интересы миллионов людей, кровьми кузами, связанными с Россией, и немыслящие себя вне ее истории, культуры и языка. Здесь находятся соотечественники со всех континентов из 78 стран мира. Ваш вклад в укрепление связи с Россией поистине неоценим. Вы отдаете этой деятельности не только свои силы и время, не только знания и отчаст капиталы, вы отдаете свое сердце. И делаете это по собственному, глубокому, личному выбору. Должен сразу сказать, что... Взаимодействие с диаспорой, поддержка и защита прав соотечественников являются одним из наших национальных приоритетов. И такой подход продиктован логикой развития нашей страны. Чем сильнее, чем успешнее Россия, тем более тесными становятся наши контакты с диаспорой за рубежом. И, конечно, тем мощнее и влиятельнее голос наших соотечественников. Сегодня здесь будут обсуждаться проблемы, которые вас особенно волнуют. Большинство из них хорошо знакомы. Мы стремимся помочь их решить. С этой целью в последнее время были приняты важнейшие решения, важнейшие документы. В начале октября правительство утвердило программу работы с соотечественниками за рубежом, рассчитанную на, на трехлетний период. Она учитывает современные запросы, потребности, нужды соотечественников и позволяет оказать им поддержку практически по всему миру. Основные направления здесь – это юридическая защита прав соотечественников, организация отдыха детей, лечение ветеранов, поставка учебной и методической литературы, поддержка русских театров, переподготовка педагогов, тех, кто работает в средствах массовой информации. В этом году на эти цели Россия выделила 323 миллиона рублей, на следующий год 342 миллиона. Это почти в 7 раз больше, чем в 2000 году. Пока это не такие уж большие деньги. Тем не менее, важно израсходовать их наиболее эффективным образом. Кроме того, в будущем было бы логичнее выделять средства под конкретные, тщательно проработанные проекты, а не подгонять мероприятия под достаточно скромный бюджет. Хотел бы сегодня подробнее остановиться и на вопросе добровольного переселения соотечественников в России. Как вы знаете, в июне этого года была принята соответствующая государственная программа. Она предоставляет возможность соотечественникам, которые приняли такое решение, вернуться в Россию. Им будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, в том числе оформление правового и социального статуса предоставление работы муниципального и пенсионного обслуживания дошкольного, школьного, профессионального образования. Уже в следующем, в 2007 году, начнется первоначальный этап реализации программы. На эти цели из федерального бюджета выделяется 4,6 миллиарда рублей. Переселенцев готовы принять 12 регионов. Российской Федерации. Это Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Новороссийская, Тамповская, Тверская и Тюменская области. Власти этих территорий уже представили на согласование в правительство свои конкретные предложения. Они должны содержать меры по трудоустройству переселенцев и членов их семей, а также четко сформулированный социальный пакет поддержки. За рубежом переселенческую программу будут реализовывать консульские учреждения России и представительства федеральной миграционной службы. Но им потребуется помощь ваших организаций. Ведь вы хорошо знаете и самих людей, и их нужды, и обстоятельства, в которых они живут. И тем, кто примет решение о переезде в Россию, мы будем оказывать поддержку. Мы прекрасно с вами знаем и понимаем, подавляющее большинство русских и Представители других коренных национальностей России оказались за рубежом не по своей воле. Будем делать все для того, чтобы а помочь тем, кто хочет вернуться на родину, сделать это. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, говорил уже об этом публично, хочу сказать еще раз, эта программа не преследует своей целью любой ценой перетащить всех соотечественников на территории сегодняшней Российской Федерации. Она должна предоставить только право и возможность выбора для тех, кто хочет это сделать. Хотел бы также коснуться темы трудовой миграции, которая и в немалой степени затрагивает интересы наших соотечественников и стран СНГ. Мы будем бороться, и я должен об этом сказать, и думаю, что меня все поймут, бороться с нелегальной миграцией трудовой. Но в то же время будем упрощать. Процедура легализации тех, кто живет и работает на территории Российской Федерации. Упрощать им возможность трудиться и жить здесь легально. С 15 января будущего года будут существенно упрощены режимы получения разрешения на пребывание в России и устройство на работу. При этом повышается ответственность работодателей и снимаются излишние административные барьеры. Уважаемые друзья, одна из самых значимых и острых сегодня тем – это сохранение развития и обучения русскому языку. Сохранение русского языка и обучение ему. Сохранение русскоязычного пространства – один из приоритетных вопросов нашего с вами взаимодействия. Нас тревожит, что в ряде стран идет демонтаж системы образования на русском языке. Кроме того, русские театры, библиотеки, культурные центры – испытывают сегодня трудности, в том числе финансового и кадрового характера. Рассчитываем, что страны бывшего Советского Союза, укрепляя свои национальные языки, что вполне естественно, и мы не только это понимаем, мы всячески будем этому способствовать, поддерживать, в том числе будем поддерживать развитие этих языков в Российской Федерации. Но в то же время мы рассчитываем, что в этих странах будут оказывать поддержку и развитие русскому языку, как общего нашего достояния со времен Советского Союза, как естественной базы для сотрудничества, для развития отношений и дружбы между народами Бывшего Советского Союза. Хотел бы вас проинформировать, что в России принята федеральная программа «Русский язык». Надеюсь, что ее возможности будут востребованы вами в полной мере, в частности, в целях популяризации русского языка и для поддержки самых разных форм его изучения. Мы также намерены создать дополнительные условия для получения с отечественниками образования на русском языке. Речь идет как о увеличении государственных квот и стипендий для обучения в российских вузах, так и о поддержке зарубежных учебных заведений, работающих по программам и, и при поддержке в контакте с нашими вузами и другими учебными заведениями. Серьезная проблема – это соблюдение прав и свобод за отечество способствовать их защите, наш моральный долг, и мы будем стремиться к его выполнению постоянно. Мы, как и другие страны, руководствуемся общепризнанными принципами учета интересов друг друга. Это относится и к сфере обеспечения прав и интересов соотечественников. Не могу не упомянуть известный факт массового безгражданства в Латвии и Эстонии. Там насчитывается около 600 тысяч так называемых неграждан, постоянных жителей этих стран, необходимо добиваться, чтобы власти этих государств переломили инерцию устаревших подходов и на деле стали соответствовать общеевропейским правовым стандартам. Разрешение всех этих сложных проблем. Крайне важно ваше деятельное и консолидированное участие. Однако существующая сегодня разобщенность и раздробленность самих организаций соотечественников мешают, как сейчас, отстаивать в первую очередь ваши собственные права. И полагаю, что одной из главных задач должна стать, должно стать преодоление разногласий и стемнение к объединению. Знаю, что в ходе Конгресса планируется создать Координационный совет соотечественников. Это, безусловно, важное решение, так как совет будет способствовать консолидации соотечественников. Эту идею считаю полезной и обоснованной. Надо немежко наладить практическое взаим... взаимодействие Совета с правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом, МИДом Российской Федерации, региональными органами власти в России. Знаю также, что вы ставите вопрос о представительстве в общественной палате Российской Федерации. Считаю такую инициативу своевременной возможной к реализации. И будем думать над тем, как это осуществить. Более активную позицию в контактах с соотечественниками мы могли бы занимать, мог бы занимать российский бизнес. Некоторые мероприятия в рамках нынешнего конгресса спонсировали как раз российские компании. И это уже хорошее начало. Рассчитываем, что бизнес-сообщества на деле будут оказывать помощь русскоязычным изданиям, образовательным, культурным программам, организациям соотечественников за рубежом. За рубежом. Хотел бы также отметить особую роль религиозных конфессий в укреплении культурных и гуманитарных связей. Владотворно сотрудничают с отечественниками и многие российские регионы. Среди них наиболее успешно Москва, Санкт-Петербург, Республики Башкортостан и Татарстан. Такие контакты открывают большой простор для реализации совместных проектов. Однако любые, самые высокие замыслы могут быть сведены на нет равнодушием, бюрократизмом, волокитой и безответственностью. Иногда только один чиновник, заматывающий решение конкретного вопроса, может разрушить доверие и надежды огромного количества людей. Разумеется, я обращаю эти слова не к вам, а прежде всего к своему собственному аппарату, к правительству, к региональным властям. Нельзя забывать, у диалога с соотечественниками не может быть перерыва. Это постоянная и нацеленная на результат работы. И сейчас все уровни власти обязаны сосредоточиться на предметы практической стороне дела. Рассчитываю, что содержательные дискуссии здесь, сегодня, на Конгрессе, выведут нас на новые полезные выводы и решения. Дорогие друзья, ваш Конгресс проходит незадолго до российского праздника, нового российского праздника – Дня народного единства, который мы отмечаем 4 ноября. Этот день, безусловно, объединяет не только многонациональный народ России, но и миллионы наших соотечественников за рубежом. Объединяет весь так называемый русский мир. Мы действительно едины, и никакие границы и преграды не помешают этому единству. У нас есть только одна общая цель – сделать это единство еще более крепким. Спасибо вам большое за внимание и желаю успешной работы.